Будь славянству звеном единения, братья святые Мифоди Кирю, да осенит его дух примирения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 24 мая Русская Православная Церковь празднует память равнопостальных братьев Киила и Мефодия, учителей славянских. В Византийской империи, в провинции Македония, в городе Фессалоники, в IX веке жил военачальник Лев с супругой Марией. У них были сыновья. Мефодий и Константин. Мефодий пошел по стопам отца, стал военным и довольно быстро провел себя очень находчивым и благоразумным командиром. Хотя Мефодий был молод, но даже опытные легионеры уважали его, охотно выполняя все приказания. Правивший тогда император Лев отправил его наместником в славянское княжество Словению. Мефодий не только управлял княжеством, но и встречался с местными жителями, интересовался их обычаями и через некоторое время так обладел их языком, что никто бы и не отличил его от славянина. Однако через несколько лет Мефодий стал тяготиться службой. По указу императора иконоборца Феофила иконы сжигались, выбрасывались в море, а православных христиан – не желавших кощунствовать над святыми образами, жестоко истязали. Для усмирения непокорных православных привлекались войска. По долгу службы Мефодий был обязан повиноваться приказам императора. Однако ему больно было видеть, как его легионеры, на обучение которых он положил столько сил и времени, сражаются не с врагами государства, а хватают и тащат в тюрьмы достойных граждан, своих соотечественников. Мириться с беззакониями и видеть поругание православной веры он не мог. Но и сопротивляться императорскому указу не считал себя вправе. Это могло пошатнуть дисциплину в войсках и нанести вред армии. Допустить такое было нельзя, ибо армия — аплод государства. Мефодий снял с себя военную форму и ушел в монастырь на гору Алим молясь и изучая там священные книги. Младшего брата его, Константина, военная служба не привлекала. С детства его тянуло их к книгам. Он отличался необыкновенной памятью и в школе, куда отдали его родители, быстро обогнал в учебе детей гораздо старшего возраста. Он прочел все книги, какие были в школьной библиотеке, Сравнялся знаниями со своими учителями. Он жаждал учиться дальше, но где не знал. Начальник императорской почты, знавший отца Константина, пригласил доробитого мальчика ко двору. После смерти нечестивого Феофила императорский трон наследовал его двухлетний сын Михаил. До совершеннолетия Михаила государством правила его мать, императрица Феодора. Михаил рос взбалмошным, своевольным мальчуганом, и когда пришла пора учиться, учителя не могли с ним сладить. Он неряшливо готовил уроки, а подчас просто убегал с них, чтобы часами сидеть на императорской кухне, таскать из сковородок и из кастрюли лакомое кушанья и слушать, о чем судачат повара и поварята. Константина взяли ко двору для того, чтобы он своим прилежанием и любовью к наукам подавал пример будущему владыке Византии. Михаил нашел в Константине хорошего друга. Константин, заметив ошибку Михаила, умел сделать своему венценосному сотоварищу тонкое, необидное замечание, на что не решались сановники. Замечания Константина задевали порывистую душу Михаила. Он старался учиться, чтобы не отстать от Константина. Будущего императора обучали лучшие профессора империи, но большую пользу от их преподавания получил, конечно, Константин. За несколько месяцев он изучил астрономию, философию, медицину, богословие, грамматику, музыку, свободно говорил на латинском, сирийском и других языках. Обычные люди тратят годы, чтобы обладать такими знаниями. Профессора уже тогда прозвали отрока Константина философом. Константина ожидала блестящая карьера. Она сама шла к нему в руки, высшие придворные должности, деньги, слава. Но он принял на себя священнический сант и стал простым библиотекарем при храме Святой Софии. А потом ушел и отсюда, в отдаленный монастырь, подальше от суеты большого города. Благочестивая императрица Феодора восстановила почитание икон. Это событие Православная Церковь с тех пор отмечает в первое воскресенье Великого Поста и называет «Недели торжества православия». Святительский престол занимал тогда патриарх Иоанн, воспитатель императора Феофила. По велениям Феодоры был создан собор, на котором Иоанна, как геретика иконоборца, лишили патриаршего престола. «Меня свели с престола насилием», – горделиво сказал Иоанн, – «но обличить не смогли, ибо никто не может противиться моим словам». Императрица приказала разыскать Константина и привести его во дворец, дабы доказал он патриарху неправоту иконоборцев. Поглаживая длинную седую бороду, Иоанн презрительно прищурился – Увидев вошедшего, в зал Константина, у которого только начала пробиваться мягкая пушистая бородка. Весь вид надменного патриарха как бы говорил, «Что за сосунка вы привели сюда? О чем я с ним буду говорить?» Но с каждым вопросом Константина он то краснел, то бледнел, заикался, молчал. Константин, приводя на память целые страницы трудов святых отцов, Доказывал порочность иконоборческой ереси. Какое-то время патриарх Иоанн пытался возражать, но замолчал. Настолько неотразимыми были доводы Константина. Это был первый словесный поединок, в котором Константин одержал безоговорочную победу. Впереди их было еще много. Феодора приглашала Константина остаться во дворце. Однако он удалился в свой монастырь. Оттуда он отправился на гору Олимп к брату Мефодию. В безмолвном молитвенном уединении и постническом житии пребывали здесь святые братья. Всю жизнь мечтал Константин об уединении, но только на короткое время обретал его. И здесь, на Олимпе, его нашли гонцы императора Михаила. Он звал святого к себе. К императору Прибыло посольство от хазар, племени, жившего на восточной окраине империи. Хазары писали, что они исповедуют единого Бога и молятся ему. Однако им досаждают иудеи, принуждая принять их веру. Воинственные сарацины, напротив, утверждают, что правильная вера мусульманская. Хазары просили императора послать им следующего мужа, который вразумил бы их, какая вера истинная, чтобы они не блуждали в сомнениях. Идти в Хазарию было опасно. Братьев ждали большие лишения. «Ради защиты веры христианской я пойду куда угодно», — сказал Константин. «Что может быть лучше, чем умереть за Святую Троицу?» Более года длилось путешествие святых братьев. Шли они через пустыни и горы преодолевая опасности долгого пути. На них налетали степные разбойники. Но у братьев не было иных сокровищ, кроме книг. Их отпускали невредимыми. Однажды в горах Константина и Мефодия чуть не смела в пропасть снежная лавина. Надолго они задержались в Херсонесе, изучая хазарский язык. Наконец оттуда тронулись они в хазарскую землю. Хазарский Каган с почетом принял братьев. И уже на другой день начались беседы Константина с Хазаром. Хазары оказались хитрецами. Они не столько желали получить наставление вере, сколько хотели запутать Константина и доказать ему, что христианская вера ложна. Хазар на наоскивали таившиеся за их спинами иудеи. Но ни те, ни другие не смогли противостоять мудрости святого Константина. Утвердив православную веру у Хазар, оставив им православных священников, братья собрались в обратный путь.